что-то с вороном непонятное нашли не пойму что такое как тряпка и вроде как камуфляжная слезу погляжу непонятно что за штука типа какого-то батута что ли тут какие-то пружинки уже травой пророше все рвется все рвется хм. интересно интересно ладно сейчас вытащу побежу в общем вот это нержавейка. Петли-то довольно крепко держится. Вот это все сопрево. В травой он уже все проросше. Тут тоже какие-то пружины. Типа купола, не купола что-то было. Ну, по середке точно было. Вот еще петли. Непонятно, непонятно. за штука тут как прорезиненная он была часть тут получается еще один типа как ободка идет по краю Расскажет, кто что знает про эту штуку. Я ее, конечно же, домой заберу. Я найду, что из нее придумать. Это только карабинщики. Не пойму. А да, карабинщики. Карабинщики, карабинщики Вот такая штука Блин, очень крепкий, короче Так что можно из них что-то будет сделать Инопланетяне Иначе как инопланетяне